Так, друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Продолжаем записки из отпуска. И сегодня я хотел бы продолжить тему, которая была затронута в предыдущем видео, по поводу того, Виде, что... Видам, видам. А, на чем нужно концентрироваться? Концентрироваться нужно на вопросах... Ну, то есть, какой лагерь... Сторонников какого лагеря нужно придерживаться и нужно прислушиваться. Те, кто говорит, что нужно сокращать расходы и увеличивать доходы, или те, кто говорит о том, что нужно увеличивать прям очень сильно, очень существенно, очень серьезно увеличивать свои доходы. То, что, о чем хочется сказать сегодня, это, наверное, продолжение данной тематики. И здесь просто хочется поделиться своим опытом. То есть, у каждого человека есть определенный параметр, что для него является нормально, что для него является дешево и что для него является непостижимо дорого. Опять же, наверное, расскажу свою историю, как это, как это было у меня, как, как у меня это развивалось, что способствовало развитию и, и к чему в итоге привело. Итак, когда я закончил, получил первое образование свое юридическое, да. я учился, причем тут нужно сказать, что первое образование, оно было такое в филиале, в Богучарском филиале Воронежского института, причем частного института, многие говорили, что образование вообще ни о чем, но сегодня не про образование, сегодня про то, что для меня тогда было нормальным. Я учился с 1998 по 2003 год, это период, когда как раз-таки я поступил летом 1998 года в институт, произошел кризис, доллар очень резко вырос, зарплаты никакие не платили, у государства денег не было, социальное обеспечение там было на низком уровне. И по сути нужно понимать, что там мое первое высшее образование, оно было полностью целиком финансировано за счет пенсии дедушки, ну моего дедушки, он был там ветераном войны. И зарплату никому не платили, получается, что оплата за обучение производилась за счет, за счет пенсии дедушки. Тогда же я жил, получается, с папой, рядом жил мой дядя, они курили обыкновенную приму, прима тогда стоила, по-моему, 2 рубля 50 копеек, а после 98 -го года стало стоить 5 рублей, в два раза дороже сигареты стали стоить. И помню, что дедушка как раз тогда очень сильно ругался по поводу того, сколько денег уходит на то, что мы, что вы курите, каждый выкуривает по пачке, это 5 рублей, на чем мы будем учить Максима. И после того, как я закончил институт, я приехал в Казань, поступил в аспирантуру, поступил на работу. Работа у меня была тогда 2000 рублей, зарплата была 2000 рублей моя первая зарплата после института и для меня потратить на маршрутку 3 рубля это было что-то с чем-то то есть это был просто вызов причем чтобы мне добираться на работу мне нужно было делать две пересадки одну ну то есть по сути 6 рублей в одну сторону 6 рублей в другую сторону и того в день 12 рублей при этом у меня был паттерн в голове что такое нормально да что такое хорошо что даже 5 рублей тратить на сигареты – это много. Но каким образом со временем произошло изменение, изменение восприятия, что для меня является нормальным. То есть, тогда было для меня ненормально в Казани заказывать чашку капучино за 50 рублей – это было много, это было дорого, это было просто трясти, сорить деньгами я перемещался преимущественно пешком. Но я, наверное, благодарен судьбе, произошло в моей жизни такое событие, что э, самостоятельное развитие, развитие учебы в аспирантуре, интерес к фондовому рынку, в итоге в 2005 году уже через два года привел меня в работать в компанию «Тройка диалог». Тройка диалог, тогда это был самый крутой инвестиционный банк, то есть э, зарплата, которая была была выше по рынку в регионах, зарплаты незначительно отличались с Москвой. Я работал в Казани, и для меня тогда просто было непостижимо, что даже просто на собеседование, пройдя предварительный отбор, э, предварительный отбор кандидатов на соискание там, позиции инвестиционный консультант, Компания оплатила мне авиабилет, оплатила проживание в гостинице «Россия». Это, это реально достаточно дорого было. И вот мой уровень нормы очень круто был поднят в тройке диалог. То есть, когда бутылка шампанского за 2000 рублей – это нормально, когда высокая зарплата – это нормально, когда же я уже стал руководителем. То есть у нас лимиты на гостиницу были там в пределах 10 тысяч рублей в сутки проживания. То есть нас селили в Мариоте, нас селили в Парк Хаяте. То есть это не я сам себе позволил, а это как бы позволение, то есть приведение к тому, что это нормально. Это делал мой работодатель, и это было очень круто. Когда ты понимаешь, что за яичницу в три яйца на завтраке тебя просят из-за того, что это горячее в Арарат Парк Хаяти, просят там 950 рублей, то вот здесь вот у тебя вот этот вот уровень нормы значительно тянется. Так к чему я это все? Я это к тому, что я вам рекомендую сделать такое упражнение, и упражнение на будущее, периодически его повторять. Идите туда, где некомфортно. То есть Возьмите, напишите для себя, сколько вы считаете приемлемым проживание в гостинице. Ну, то есть едете вы в отпуск. И то есть вы говорите, что для меня приемлемо заплатить за сутки проживания 5000 рублей или там 10 тысяч рублей, но заплатить 50 тысяч рублей за сутки проживания для меня неприемлемо. Да? То есть это какая-то блажь. А, я не заставляю вас сильно переступать через себя, я говорю вам лишь о том, что вы можете поехать в отпуск и все время отпуска провести в том режиме, в котором вы хотите, и одну ночь или там за один день, за два дня перед отъездом возьмите там и выберите самый лучший отель, который есть в том месте, куда вы поехали, или зайдите на три. Трипортвизор выберите самый лучший ресторан по отзывам. То есть не смотрите на цены, а просто получайте удовольствие, получайте качество сервиса, да, то есть то, что должно быть. И просто наслаждайтесь этими ощущениями, что вы себе это позволяете, вы это хотите, потому что, знаете, это как знаете, это как тест-драйв. То есть мозгу в плане позволения. Ему нужно показать, что ему нужно хотеть, что ему нужно желать. Это, знаете, одно дело, когда вы ходите и облизываетесь на новый какой-нибудь автомобиль, я не знаю, там, Porsche 911, или BMW пятерку, или Mercedes-AMG, и у вас в голове некий такой посыл, вот было бы здорово, вырасту большим, стану богатым, куплю себе такую тачку, и совсем другое ощущение, когда вы берете, садитесь в этот автомобиль и едете. Хотя бы в рамках тест-драйва. Желание, то, про что я говорил, когда мы начинаем обманывать наш мозг, как маленького ребенка, да, в, в постоянном накопительстве, не позволяя ему даже в маленьком чем-то получить удовольствие. Здесь вы его кормите, этого ребенка. Кормите на уровне позволения. И растягивайте свой мозг растягивайте в плане того, что вы себе позволяете. И это действительно сослужит большую дружбу в будущем, да, то есть потому что вы поймете, куда вам нужно двигаться. Очень часто, очень часто в общении с людьми, в индивидуальной прокачке, когда речь идет о значительном увеличении доли дохода, когда я задаю вопросы людям, а что же они действительно хотят. Они не знают, чего хотят. И это очень большая проблема незнания того, чего ты хочешь. Мозгу не за что зацепиться. Но даже когда мозг знает, он себе не позволяет. Я даже больше скажу, обратите внимание на тот момент, что все, что вы имеете в настоящий момент, дорогое, недорогое, ваша квартира, в которой вы живете, может быть, даже купленная в ипотеку. Телефон, который вы держите в руках, через который смотрите это видео. Компьютер, через который вы можете на YouTube смотреть этот ролик. Свадьба, когда она была сыграна и как она была сыграна. То есть любые ваши траты материальные, они находятся в плоскости того, что вы это получили только тогда, когда вы приняли решение, что вы себе это позволяете. Вы себе это разрешаете. Свадьба, если она будет, она будет вот именно с такими параметрами. Машина, если будет, то она будет именно с такими параметрами. Вот когда вы себе позволили, вы тогда получили. Опять же, я это могу на своих собственных примерах вспомнить. От компьютера, телефона, автомобиля до аренды недвижимости в 100 миллионов рублей, до позволения купить себе катамаран все это происходит именно тогда когда вы себе позволяете поэтому на этом у меня все в этом видео позволяйте себе больше тяните уровень нормы что для вас является нормальным и старайтесь увеличивать этот уровень нормы ну хотя бы на 10 процентов квартал на 10 процентов квартал, более интересные сумочки, более интересные сапоги, более хорошие рестораны, более правильная еда. И посмотрите, как тоже от этого изменится ваша жизнь и самое главное, как изменится ваши доходы. На связи был Максим Петров, если понравилось видео ставим лайки, подписываемся на канал и увидимся в следующих видео. До свидания.